Когда выйдет WorldCrew, что мы э, должны делать с заблокированными токенами? Ну Давайте я вам скажу, что я буду делать. Все да? заблокированные токены, которые у меня есть, часть разблокированных, часть заблокированных, да, я их буду менять все на WorldCrew. Потому что World Crew это security токен, который через год, через 365 дней э, будет торговаться на бирже как security токен. А разблокированные, которые у меня есть, да? Я большую часть положу на стейкинг, а какую-то часть оставлю для трейдинга именно на нашей крипто-бирже. Ну, потому что можно будет подзарабатывать еще, и вы увидите, как можно будет зарабатывать. У нас даже есть люди, которые, когда внутренняя биржа была, вообще трейдингом не занимались, и там просто пищали, писали в этом чате. Андрей, как такое возможно? Я купил тут по 10 центов, а продал за 15 центов. То есть на тысячу купил по 10 центов, а продал по 15 центов. Да? То есть заработал человек там 500 долларов за каких-то там неделю. И он вообще в шоке был. Блин, это же реально, вообще круто кого-то Поэтому часть э, криптоинитов в разбогинах я оставлю для трейдинга в том числе.